Блеск и нищета топовых блогеров. Во-первых, в районе наступлений не было ни одного значимого военного корреспондента. А также ни один из топовых не сумел получить информацию из района боевых действий. Есть всего несколько ресурсов, разместивших достоверную информацию достаточно оперативно. Позже я отмечу эти источники. Это целенаправленная позиция армии или военкоры откровенно разленились? Неизвестно. Если позиция армии, то я считаю это хорошо. Чем же отметились топовые блогеры в этом конкретном случае? Имеющие тысячи подписчиков перечислю несколько негативных вещей. Очень многие занимаются банальным и безответственным хайпом. Типичный пример. Россия начала крупное наступление на юге. Затем им приходится умолкать и размещать другие материалы, чтобы читатели подзабыли. Было ли что-то взято, было ли продвижение или ВСУ контратаковало и вернуло позиции, нет даже никакого намека. Они переключаются на другие темы, от давки в Сеуле, до взрывов в Сомали, чтобы дня через три вновь разгонять хайп по другому поводу. Перепевки об Угледаре и активизации боевых действий там. Было всего два сообщения. Взяв эти два коротких сообщения, десятки каналов написали информацию якобы от себя. Для их подписчиков выглядело так, словно автор канала сидит на прямом проводе с командирами на передке. Распространяют не рефлексируя. Ни один из топовых блогеров вообще не проверяет информацию. В результате перепевок кто-то из блогеров написал, что взят крупный участок трассы Покровск-Бахмут-Михайловка. И эта дурь пошла кочевать по каналам. Чтобы вы понимали, что это дурь, покажу картинку. Нет никакой ключевой трассы. И если проложить маршрут и посмотреть, где проходят бои, то вы поймете всю дурь. Тем не менее, масса каналов это перепортила. Да кто там проверять-то будет? Продающие тексты, наглый неприкрытый сбор подписчиков в канал. Пример наступление под угледаром эксклюзивные кадры в закрытом канале. В канале, как вы понимаете, ничего нет. То есть откровенная ложь, использующая информационный вакуум псевдоисточники на передовой. Пример кассат. Под угледаром жара. Едем с передка обрабатывать материал. Если кратко, то момент выбран замечательно. Оборона ВСУ прорвана. На фоне активных боевых действий на крайних точках фронта Херсон-Артемовск. Противник не вывез в достаточной мере укрепить центр, и по всему выходишь, наше командование этим грамотно воспользовалось. Материал, как вы понимаете, обрабатывается уже вторые сутки, и все никак не обработается. То есть, когда можно дать реальный эксклюзив, его почему-то невозможно дать. Села батарейка. Что же читать? Минобороны отчиталось об активизации боев и результатах буквально на следующий день. И это была объективная картина. Для обычного гражданина, не занимающегося профессиональным сбором и обработкой информации, задержка в один-два дня не принципиальна. Зато информация проверенная, объективная и спокойны. На авторшоке сводки публикуются регулярно и в удобном виде. Стоит там активнее обсуждать и прояснять ситуации по тем участкам, где происходят боевые действия. По ситуации на этом участке точную и объективную информацию в открытый доступ дал лишь Ходаковский. Его мнение часто мрачное и его можно не читать, но если он дает оперативную информацию, то она, как правило, точная и с передовой. Так что перевел канал в группу выше рангом. Рыбарь в виде карты дал спокойный расклад обстановки, но практически одновременно с Министерством обороны. Как итог, ни один топовый блогер, каким бы большим количеством подписчиков он не обладал, не гарантирует точную своевременную информацию или достойный анализ. Но мусоровых в их каналах и коммерческой рекламы стало значительно больше. Соответственно, к любым ссылкам из телеграм-каналов стоит относиться с большим вниманием как источником с невысокой достоверностью, и внимательно перепроверять. РУСПРОНЮС специально для сайта кон.вс. Автор публикации – Артимон. Информационная беспомощность топовых блогеров. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего доброго и до грядущих встреч!